Don't give it to you for Также олимпийская чемпионка встретилась со своими первыми тренерами – Натальей Антипиной и Ларисой Исаниной. Они подчеркнули, что Алина Загитова с детства хотела быть первой. Очень приятно, что мы смогли подготовить такой праздник для Алины. Такие чувства, гордость просто за эту девочку, которая смогла преодолеть все. Для нас это большой успех. После мастер-класса юные фигуристки могли получить автограф и сделать селфи с чемпионкой. Ранее Алина Закитова встретилась с главой Муртии Александром Бричаловым. Руководитель региона исполнил давнюю мечту спортсменки и вручил ей ключи от четырехкомнатной квартиры.